Отсюда. Бедный код, безоружный, безоружный тип, он будет убить. Давайте сразу надо жить. будет по обратному флагу. По обратному флагу перед собой. Мы можем сказать как в правой стойке, так и в левой соответственно. Давайте сейчас начнем с правой стойки перед собой. Передний сопаз. И мы чуть-чуть смотрим Мы не держим а вот так, перед вами находятся руки, плечи опущены. Таким образом, как будто бы пиджак бросили наверх, вот также плечи бросили на спину. Спина чуть округляется. То есть вот так постоять стоять нужно. Здесь круче чуть давление. Все находится перед собой здесь. То же самое. Мы встаем попробуем в левую стопу. Здесь задняя стопа чуть-чуть оторвана пятка. Все движения будут за счет петр, скрута бедер, скруты бедер, скрутки спины, перед собой есть рука. Перед вами нож здесь, таким вот образом. Если можно заточен у вас с одной стороны, то и у вас резать, <как> соответственно, смотрит под себя, потому что большинство технических действий, режешь и так далее, будут по действовать под себя. И вообще хорошо, когда он будет заточен хотя бы <как> может быть, половина с другой стороны, как, когда арсенал действия, у нас значительно расширяется. Перед собой. Давайте по, по удару. А, человека мы делим условно пополам. Все, все удары, которые развиваются справа налево, называются правыми. Все, что развиваются с левой стороны, называются левыми. Для терминологии, чтобы было понятно, мы таким С правой стойки мы стоим. А, свобода плеча, отсюда, раз, два, три, четыре, пять и так далее, вот до сюда у нас есть степень свободы руки, совершенно спокойно, вот отсюда, до сюда. Дальше, здесь мы не можем двигаться, поэтому мы чуть-чуть доворачиваем. Снизу, если ему будем отсюда То Как вариант? Один из ударов Когда вы отмываете вот отсюда Вот здесь <клышко> Вам нужно сделать таким вот образом Вам нужно правое плечо Отправить как-то скрутку к левому бедру Не поднимая плечи Не затребащая спину Чуть-чуть довернуться сюда Тогда вы спокойно сможете ударить. Главное никак не, вот не гнуться Вы стоите чуть-чуть повернули -чуть спину вниз Плечо, а пошло к левому бедру правое Отсюда ударили. Поэтому раз, два, три, четыре, пять, шесть, три, еще сюда, семь, отсюда довернулись, ударили отсюда. Вообще не принципиально, где я остановился. То есть абсолютно. Но в начале этого понимания вам будет чуть-чуть, может быть, 7% веса бросить назад. Особенно. Вы стоите здесь перед собой. Цель перед вами на расстоянии 8 бургеров. Тянуться не нужно. То есть, пошла назад, рука сошел, пошла вперед, здесь. Вы можете уйти как -то. вы уходите здесь корпус ноги остались на месте, вы ушли, одновременно вы То есть, здесь вообще не представляем. Еще можно уходить? Да. По обратному кладу. Говорят, что как правильно держать его? В зависимости от рукавиц. Отсюда. В левый слой, все другое самое, плечо находится на месте разворачивается предплечье вниз, вот сюда, лезвие вниз удар с ног, почти сложно ножками вперед локоть с вперед, предплечье вниз туда разводим то же самое, нужно вперед, будет вперед нужно назад, будет назад нужно на шаге, будет на шаге, не важно, перед собой сидеть плечи не поднимаются Чуть-чуть дальше. Вот отсюда. Вы можете бить в <coughs> ну, отсюда в подреберье. В принципе, все вот отсюда, также по этому углу, Все это уже движение, отсюда. Раз, два, три, четыре. Не принципиально. Положение тела остается таким же, как э, в любом ударе. Отсюда. Раз отсюда, два сюда. Правое плечо пошло к левому бедру. Удар отсюда. Просто снизу. Область печени здесь. Колющий. Снизу. Пробуем. Презвие отводь себя. Перед собой не нужно ножку вонить вниз просто потому что, ну, я делал дверь за раз она вгибается вовнутрь. Поэтому режущий удар слева от Если нож достаточно тяжелый, типа штыка или какой-то большой кинжал, то это инерция. Естественно, все получается нормально. Если нож маленький, придется вам руку выгибать. Главное, чтобы рука не выгибалась до конца, чтобы не из локтя, чтобы не было такого рука. Перед собой отсюда. Вот по этому же руку перед вами здесь. Раз. Два. Говорот идет за счет корпуса вместе и собой раз. Левый колючей, левый режуще. Правый колющий, правый режим. Левый колюч, левый режуще. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Очень важно работать спиной и головой. Если здесь руку <coughs> стоит на месте, вообще получится. Пять самых. Вот свернулись. Раз, два. Стоит дома. три, четыре. Я вышел сюда отсюда. Раз, здесь. Раз, два. Я отсюда начинаю атаковать у кого кружищего область шеи. такая. Если у меня все получается, я попадаю, все. Если он ставит локаль, вариант решения вопроса несколько первый. Я, если мы разочными опять же, либо с двух сторон, либо здесь, когда я могу поставить замок Я ставлю замок, выходу сюда, стрясаю и руку. Понятно. Если нет технической возможности сделать, что. отсюда но если у вас нож направлен туда и в этом руках то легче его назад же и вернуть то есть наложить дернуть на все сейчас прогоним то же самое я продолжаю я опять продаю вот вас что если он ставит блок выше вот прикольно на уровне лица. я делаю то же самое возьму сюда дальше использую руку как направляющую то есть я притягиваю руку к себе отсюда здесь я не свеча его на тот ревьющий удар, который мы отработали. Раз-два. Три. раза. И колючки. Связка. Раз-два. Раз-два. Зеркальное раз, раз, движение, когда мы начинаем э, с первого колючка по отсюда. То же самое. Ставим Я ставлю залог и делаю чуть-чуть движения на него на время здесь. Рука, как направляющая к шее. Раз. два на себя. Раз. Раз. там полюшенье принципиально как, как получится. Сейчас первые два движения отсюда. Раз. На себя чуть-чуть. Два. Так происходит, что после этого цель начинает убегать. Ну так происходит, там движение назад. Просто. Мы делаем шаг правой ногой вперед. Одновременно пытаемся с погибки в другой цель. Здесь, здесь, принципиально. Отсюда. Раз, два. Здесь. При этом очень важно не терять, не терять обновление. Дальше наносим вылечный сюда в область. В область лица. Правильно. Отсюда. Раз, два, три, здесь. Теперь мы совершаем животное начинает двигаться. захватываем животное. По какой-то ситуации нам нужно обойти запись. Мы левой ножкой бьем по правой, как выбивая ее отсюда, таким вот таким образом. И получается Совершенно Раз, два, два три, сюда. Раз, два, три, Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. При захвате. Вопрос возник. А, здесь рука такая, что то происходит, как мы здесь? Отсюда. Положение ноги. Мы ногу ставим здесь, во время ударов. Пятки смотрят вот туда нашу. Мы наворачиваем бедро здесь. А во время движения мы ровно плоским бедром в ребро, вот под руку вдоль ребро. Отсюда. Раз. Вот здесь. Отсюда левый и лево, лево по шее, раз, и отсюда удар еще один, раз, два, три, раз, разворачиваем ведро, левое, два, здесь движение рукой на то что ты, удар отсюда, а скоростно повторяй. Отсюда. Бедный ход, безоружный, безоружный тип, он будет убить. Вот сейчас ситуация примерно следующая. Очень много сайтов, групп, форумов, сообщества и так далее. Все обсуждают разные детали на группу боя. Технические элементы, какой нож лучше, там, ручка, темляк, так далее, и так далее. Все это похоже на такую игру коллективное безумие взрослых мужчин. Чтобы понимать, что все вот это, дальше я сейчас говорю, все это возьмем в интернете и так далее, и никакого отношения к этому поводу не имеет. Как большинство школ, занимающихся архитованием на и так далее, и так далее, это все очень хорошо, это развитие, это все очень замечательно. Но реально к самообороне это не имеет никакого отношения. То есть за всем этим, за всеми этими разговорами, да, сама суть теряется. Смысл в том, что вообще если говорить о, о защите дома, о защите семьи, защите Родины, то все вот это, то, что называется в Российской Федерации живым боем, к самообороне не имеет никакого отношения вообще. Есть два, два основных момента, которые определяют, а, можете вы что делать или не можете. Это, это вооружены или не вооружены, то есть голыми руками ничего не воюются. Там, там тайка, там, кик и так далее, и так далее, никакого отношения к защите дома, семьи, родины не имеют. Ну вообще, даже ножевой бой, вот такой виде, в котором он преподается, в целом вообще вот, Да, он тоже как бы ну там частично, может быть, отношения, А второй момент, <coughs> даже важнее, чем первый, это намерение убить То есть если вы намерены убить человека, вы скорее всего у вас не получится, даже если вообще не тренируетесь То есть вы взяли нож, и вы реально действительно хотите прямо от себя сердце его убить Тогда у вас, скорее все получится Если вы тренируетесь постоянно, три раза в неделю выходите на к одному инструктуру, к любом инструктуру, еще куда-то да, вы считаете форму, выбираете нож, у вас это опять что-то уже готово, но вы, у вас нет намерения убить этого человека, вы ходите там как-то так, вот, как так, чтобы вот не съесть потом, как-то так, чтобы вот, вроде мы его обезвредим, но если вас это намерения убить, ребят, ну, как бы, ничего не